и в дальнейшем у этого человека поклонников не будет так как самолюбование является фактическим сглазом поэтому в случае если вы самолюбованием занимаетесь знайте это от вас уберет любование вами других людей зачем вам давать Любование других людей, чтобы в вас видели красоту, если вы и так уже налюбовались сами собой. Именно поэтому я и говорил в этом семинаре не о том, что нет необходимости смотреть в зеркало, я говорил о том, что не стоит заниматься самолюбованием в зеркале. В случае, если женщина привыкла заниматься самолюбованием и так красиво, и так, и вот так еще красиво, и так красиво, то это приведет ее в дальнейшем к тому, что у нее исчезнут поклонники, несмотря на то, что она очень красивая. Очень часто женщины ко мне обращаются с вопросами, я красивая, умная, я хорошая, почему у меня нет мужчины, почему у меня нет поклонников. Как?